Всем привет, дорогие друзья! Приехали мы в Новгород на рыбалку К другу, пан Леониду Сан Саныч Помните его, ребята? Когда мы ездили в Бомбу на рыбалку за горбушей, ну и Паша тут сидит Первый раз с нами тоже на рыбалку Выбрался Все стесняются, короче Сейчас выпьем по стопочке Все нормально будет Ладно, ребята, а вы не переключайтесь Всем привет, дорогие друзья Сегодня мы на рыбалке Новгородской области выехали на реку. Первый раз вообще в этом месте. Не знаю, есть тут щука, нету. Будем, короче, смотреть. Желец уже поставлены. Вот. Пан Янид пробует на удочку. Его у тебя серьезный. чупс. А ты на это на балансир? На балансир, да. В общем, ребята, короче, как будут поклевки, включимся и будем показывать, если будут. Так, ну что, ребятки, пробурил луночку. Сейчас попробуем, есть тут рыба или нет, на мотылика. ты ли уставший тут глубоко так или мормышку течением сносит либо тут так глубоко либо так течением мормышку мы сносит не пойму течением, так ну вот он первый загар ребята не знаю есть там щука или нет Сейчас мы подойдем Посмотрим Так, вон он первый загар Просто так они мне не могут сработать Нету. Паша, забирай! Взяли горе-рыбака, у нас Паша горе-рыбак, ребят Ну, надо приучать его к рыбалке Маша у нас косячит каждый день Вчера кружку раскосячит Может травянка щука мелкая Веску-то на месте Тут мелко Сейчас Посмотрим Затянула. Ударила. Ага. Затянула. Затянула. Затянула. она Затянула. Затянула. Затянула. Затянула. Затянула. Затянула. Затянула. Смотри, на мили самая, да, взяла? А? Ну, Только-только вообще... а, ну, вот сейчас при мне, на моих глазах. Так, опять, ребята, загар. Паша, даже заглотить это же или нет, нет. другая, другая. Ну, тоже рядышком угу. не мотает Угу. Что тут такое клюет? Я думаю, что язь Язь? Да Сейчас пробую Давай да, ну, вот Дам, что, Утащи его Утащи <смех> Это выпускает Паш! Вот все такие нам будут себя заебать, нам живца не хватит, ой, такие ребята нам будут клевать, нам же живца не хватит. Ну-ка, вытащи, я подержу пасть. Блин, мою жабру разорвали. Ваш не выживет? Не знаю, но это штраф. Полезно, уберем, не, -не, -не. не, -не, не Вот такая щука, ребята. Там же походу также она и сделала. Да. Вот она и Надо было там у Паши выпустить. Что пашу да. Не, ну здесь должны и крупные быть по идее. Живой живец. Да. крупная может в речке быть ну, да. но она и тут будет ходить, шариться хуйна вымотала ты сколько Не. о опять щелкнула. Так, опять, ребята, щелкнуло, прям в прямом эфире. Теперь, Лёнь, ты тащи, я тебя сниму. О, о тут хорошо тащит. Шла, а? Рано. Рано. Угу. Хорошая была. Не, меньше, тоже что -то. Блин, вроде второй подтяг был, а -а -а. и -то. тоже. Так, ребята, опять загар. Сейчас посмотрим. Мелкая травянка походу долбит. Крупную хочется щуку. Уже загаров 5, надо было у нас. Все холостые одну маленькую щучку мы поймали там и все. Я выпустил обратно. Карандаш был. А он еще загар. Или нет? Да, еще загар. там еще загадчик. Сейчас посмотрим тут. Блин. блин. Надо было подождать. Надо было подождать. Он даже это выбил. Жабром. Жувца нету, вот в чем проблема. Жувца мало совсем осталось. Это мелкая щука или окунь я Не слышу Так. Там еще загарчик, сейчас подойдем, я включусь Фу. Ну, не все размотал вымотал это нормально. Не знаю, что тут клюет, ребята, но мелкое что-то, если даже не может заглотить Да-да, там тоже горит, там последний, а, как раз та же, та же да. Опять не мотает, да? Угу. Покунь может долбить хороший Может быть Расвет ага. Да, даст нам тут мелочевка. Ага. Люлей. Ну мелочи крупная, по идее, должна быть. Да. И немало. Повыше может поднять ну, с половиночкой сделал Пойдем. там бедный привет а, а этого вообще в пол воды что поставил это вот балансиром побежит ну, да, больше результат будет ну, Только что ее ребята вот пять минут назад смотрел я ее поставил вообще выше в этом ну, метра где-то от этого от льда Пол воды, грубо поставил уже в танке Не мотай же покида отмотано но а. так, балансир отмотал посмотрим обалдеть не живой сазанчик uh -huh. <с> столь мелкая щука мелкая щука. ее видать очень много ну да uh. сюда на нерест она приходит щука большая весной uh. здесь не рестилась а весной сейчас скатится вот в озеро над корм Пускай его добивает. Uh -huh. О, наверняка. С половиночкой. Опс. Корея собески даже. Не знаю уже, ребят, какая по счету поклевка результата нет что-то сбивает короче горе а, ну, вот. ну, пускай Пускай, пускай Я, это, это, О, о, пошла мазука. Опять же. Этот... Ты куда меня привез? Уже вторая. Да делаешь, походу делать здесь вот эта, зашла, это. Видимо, щука зашла и рестилась. Это фигалетки. Вот, если, походу, здесь тьма. Они здесь вот этот полог скатывается будет. На втор. Бля, тут пиздец Пипец она заглотит Я не знаю, ребят, как ее выпустить. Да, не ожидал такой. Она даже в рот ей не лезет, она его засунула. А ну, чего там? Давай вытаскивай. Давай. ой ой, -ой, -ой. Заглотила пипец. Живец тебе меньше ее, ёпта. Угу. Чуть меньше ее, да. У, -у, -у, -у. У нас в Подмосковье крупнее щука. Да, слушай. даже подожди, подожди, я сейчас на насквозь проколол. О, пошла. Да, слушай. Ну видишь, мы на, на позже эту попали. Ну, походу, был здесь один только сигалеток. А, живешь ты, не. Да. Ну, ушла пошла. Ну, ты Ну да такое другое место ехать где крупная точно щука есть это все тоже не живец посмотрим да это блин мы же ем Не, не, не, рано, рано Она столько сыграла, она еще даже не заглотила Тут ветер такой, может ветром Да не, у тебя хорошо он. Просто ударил ага. Смотри, что там все идет. нихуя себе, смотал-то много. А, -а, -а. Я все смотрел оттуда, без. сработал, не сработал. Так, ну ч ⁇ опять не мотай, да? Э? не вымотал. Ну, она давно уже... Слушай, вымотала нормально. Оно убил его, все, похоже. Все, оно его всего уже. Да? Сколько здесь поклевок на эту жертву? Сейчас я отменил его. Вс. Вдох мертвого, можно сказать, убил его. Да что Что, -то, что <смех> <смех> то пошли, что, она не уже не крутит. мелко совсем да Красивая. тут надо вот еще больше Смотри, все, вы, вы, вы. а, -а. Что? надеемся вот нет вымотало хорошо Хрена она вымотала. Она не смогла... <смех> Умотала. Ну, живет. Покушай. там-то один вообще был. Со встречи, со щукой. Паша тоже обрыбился, поймал селедину. Вот такая тут щука, ребята, я не знаю. Кстати, можно ее продавать. Как сигалетка? Да. да. Посадочный материал. Вон бассейн посадил. По 350 рублей за килограмм. 100 рублей штука. 100 рублей штука? 150 рублей штука. Пашу, пашу, пену, Часто вот такая мелкая ребята щука тут. А. Клюет. Завтра идем на, опять на озеро. Как озеро это называется? Ильмин. На Ильми. Попробуем там еще. Но ну, там меня нельзя ловить, но мы как мы попробуем. А чё, протокол вон на паблика пишите. А малька нет уже. Очередная поклевка. Мы уже собираем зерлицу. Ага. как серьезная. Ну, Вымотала, но нету ничего. Сидит угу. Как у Паши? Паша на рыбах. Вот такая рыба тут, ребята, воется. Завтра едем на другое озеро, однозначно.